Пришел к Валерии на однодневный тренинг, ну, все получалось, все кайфово, то есть, ну, думаешь, блядь, так все легко, там выебу весь мир, все нормально будет. Думаю, пойду дальше, ну, много интересной работы, думаю, надо себя проверить. Пошел, два дня я вообще ничего сделать не мог, не подойти, ну, все, я начал троить, ну, неуверенность какая-то, люди меня накаляли, там, ну, меня в пот кидало, краснел, ну, вообще, ну, вам не передать, что было. Ну, Валера заметил проблему, и мы начали ее решать. Он пред, ну, предложил социальные, сделать упражнения, там меня тоже подкидывало, ну, справились. И потом, ну, мне стало намного легче. Потом я уже свободно подходил, свободно не тари... говорил с ними, ну, не заикался, ничего. Наоборот, мне казалось, что девушки уже троят. Типа так смотрят. Ну, такого плана. Так что, ну, всем совет, идите, ну, у кого есть такие проблемы, идите, не смотрите вы там, ну, сколько это там стоит. Как бы надо решать свою проблему, если она есть. Как бы не надо вот сидеть, там, ну, как бы выжидать чего-то, там само придет. Ну, идите наоборот, развивайтесь. Будет сложно, Но, ну, такие впечатления, то, что я были такие дни, что я не хотел уже идти, ничего не получается, думаешь, бля, ну это не мое, как бы, ну, ну ничего не буду делать, как бы, ну собрался как-то вот продолжаем работать, до сих пор испытываю то, что какая-то вот сложность, потому что ну планка все повышается и ну идет развитие в этом плане. Я сейчас ну в процессе обучения какие-то результаты есть, ну благодаря Валерию что еще хотел сказать я не знаю как он меня выдерживает потому что я сейчас сижу и понимаю насколько я затянутый то есть кажется все ну как бы легко ну как бы понимаю то что уже и нормально занятий прошло и то есть ну как бы все еще больше раскрывается я раскрываюсь ну увереннее становлюсь работы еще много это наверное отдельный еще плюс то что он работает на результат а не то что вы там куда-нибудь ну пришли там отучились и типа вышли ну прикольно я отучился ну я нифига не умею то есть это наверное, самый большой плюс сейчас закончим этот блок В следующий блок я пойду там где уже будет секс свидание там отношения будем пробовать будем снимать отчеты как он меня ведет ну буду вам рассказывать ну и будем смотреть на мои результаты так что ребята ну не бойтесь залетайте пробуйте себя Потому что я уверен, большинство из вас сидят, типа, да не, мне это не надо, я там, ну, ебу и так всех. Ну, навряд ли вы там ебете всех. Так что, ну, как бы, покажите хотя бы это. Я уверен, у вас будет много проблем. Не бойтесь, ну, это не постыдно, ничего. Это ваша жизнь, ну, как бы, надо это уч учиться делать. Это, по крайней мере, лучше, чем, ну... Зафоткать и потом вечером подрочить и, типа все нормально у меня, нет у меня никаких проблем.